ненависть, как и сильная ненависть, как и сильная любовь, имеет отношение к людям, имеющим дионисийскую природу. Фебы всегда катятся по середке жизни, вы никогда никого сверх нормы не любите, то есть, по крайней мере, больше, чем себя, и точно так же ненавидите, у вас просто нет этого качества, оно у вас не вписано в вашу изначальную природу. Прежде всего выравнивать понятие любовь и ненависть, выравнивать, они должны быть равны, то есть дионисы обязаны впадать в крайности, так они обретают необходимый опыт. Для них это необходимость, это тот инструмент, который у них просто должен быть, они ни в коем случае не должны из него избавляться. Другое дело, что они всегда будут страдать, если у них ненависть превалирует, например, над любовью. То есть любовь, она достаточно минимальна, зато ненависть крайне обширна. Да? Путив. Или э, любовь. Любовь доминантна, а ненависть так ну, вроде бы как никого и ненавижу. Это опять крайность э, Дионисы должны бояться перекосов, чего фебы лишены изначально по самой своей природе, у них не может быть перекосов. Закон Аполлона, соблюдая умеренность, он вас прошит красной ниткой через всю систему вы никогда не будете впадать в крайности, что всегда большим удовольствием будет делать Дионисы. И они не смогут от этого избавиться, иначе они просто потеряют свою природу. Другое дело, что надо виртуозно общаться этими двумя параметрами и необходимостью даже впадать в крайности. Они должны это осознавать, понимать и владеть им как инструментом, а не как тем, что ведет тебя бездумно, а ты лишь только там, потом в физическом теле догоняешь уже непосредственно на руинах того, что ты создал. Да? Ой, опять крайность вперед, меня побежала. Вот, вот так ведут себя Дионис. Любви и ненавижу находится вот тут вот, рядом. Да? И диапазон очень короткий. Диапазон должен разнестись, ты пойми. Оно у тебя все очень близко. Эмоциональный диапазон вот так, вот ты сама, сама вот с, с чистотой подобно дыханию мышонка. Ты их разведи, подальше разведи друг от друга, и тогда у тебя диапазон станет больше, по крайней мере, по времени и по возможностям. А так задыхаешься в собственной любви и в собственной ненависти. Получается, задыхаешься. Надо растаскивать их, растаскивается элементарными вещами, да? взять гейсы соответствующие, которые будут фиксировать по системе в разных углах бреки, всё, да, скажем так, переосмыслить собственную ненависть, то есть найти ее природу, источник, и переосмотреть собственную любовь, найти ее природу-источник.